Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейд, анализ рынка на сегодня, 20 июля 2022 года. Сегодня мы с вами разберем главную криптовалюту традиционно, посмотрим на некоторые новости, также посмотрим на индексные индикаторные показатели. И в прицеле моего внимания сегодня альткоины из watch-листа, мы посмотрим Tron, Ether Classic, Monero и Stellar. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то я рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями. И не забывайте подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Здесь на главной страничке YouTube-канала с правой стороны есть ссылочки на страничку View. Также рекомендую обязательно подписаться на эту страничку. Здесь выходят обзоры по главной криптовалюте и отдельным альткоинам в видеоформате. И также рекомендую подписаться на страничку ВКонтакте. Недавно было анонсировано это сообщество. Здесь тоже дублируется различный материал и также на наш Twitter. Ну а мы с вами, давайте начнем. Посмотрим на рынок через призму страха и жадности. Обратите внимание, сейчас на рынке наконец-то за долгое время присутствует просто страх. Мы ушли из зоны экстремального страха, индикатор нам показывает отметку 31. В целом тепловая карта криптовалют показывает хороший отскок. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону покупок. Давайте сразу посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние 24 часа. Ликвидировано 68 тысяч трейдеров на общую сумму 312 миллионов долларов. Ну и большинство потерь несут лонговые позиции. Есть некоторая разнонаправленная динамика, в том числе и по лонгам. Давайте посмотрим, что у нас в соотношении коротких длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас доминируют лонговые позиции 51,21%. Также давайте посмотрим, что. Что у нас с индексом сезона. обратите внимание, индикатор показывает отметочку 29, и мы сейчас все еще находимся в биткоин сезоне. Давайте сразу же. Посмотрим, что у нас на графике доминации Итак, доминация сегодня немножко прирастает После достаточно длительного снижения последних дней Даже можно сказать, практически полторы недели мы снижались И сейчас оттолкнулись от уровня Fibonacci Обратите внимание, 42.88 уровень отсюда оттолкнулись И нарисовали первую восходящую свечу Если вы посмотрите на индикатор Market Cipher То он завершил формирование гребня волны Правда, не ушел в якор, но это скорее больше похоже на большой триггер Уперлись в канал этого индикатора, здесь отрисовали зеленую точку и пытаемся двинуться дальше. Возможно, доминация по биткоину будет прирастать. По крайней мере, на это сейчас указывают в том числе и стахастический RSI, который находится в зоне перегретости. По крайней мере, на это дополнительно указывает цена среднеизвешенная объемом, желтая волна VWAP на индикаторе Cypher B. Давайте сразу посмотрим, что у нас с индексом доллара. Обратите внимание, последние несколько дней индекс достиг пика, подрисовал нам волчка, развернулся, все по классике, двигаемся, третья свеча Хайконеши, поддержкой выступает глобальная FIBA 106.53, если провалимся ниже, то уйдем на поддержку динамичного уровня 50-й экспоненциальный средний скользящий, оранжевый мувинг на отметке 104.70, ну здесь скорее зона 104.20, 104.70, нам здесь также дополнительно Кейсар подрисовывает уровни обратите внимание, также хочу сказать, что в целом мы если посмотрим на money flow, то мы все еще находимся в активном зеленом денежном потоке, да у нас есть намек на снижение но волны моментума как-то очень интересно находятся на одном уровне, то есть нету спада по волнам, поэтому ожидать, что будет сильная просадка по доминации я бы пока не стал, да волна моментума будет сейчас отрисовываться, возможно уйдет к средним значениям, возможно отрисует малый триггер и зеленый денежный поток даже через какое-то время, может быть к середине августа, может даже раньше, уйдет в нулевое значение и может быть даже отрисует вот такую вот красную небольшую волну. Но если после этого отрисовка триггера вот здесь малого придаст импульса, то мы с вами увидим достаточно серьезный взлет по индексу доллара США, то соответственно обратно с большей степенью вероятностью скоррелирует с главной криптовалютой. Также хотел обратить ваше внимание, что последний отскок связан скорее с ростом высокотехнологичного сектора, очень хорошо отчитался Netflix, это придало некоторый импульс рынку, но также хотелось бы сказать еще о некоторых новостях, которые мне попались на глаза, в частности, очень интересная новость о том, что аналитики Grayscale спрогнозировали продолжение криптозимы до декабря. Исследование аналитиков основано на сравнении текущей рыночной ситуации с предыдущими циклами в истории криптовалют. Также хотел обратить ваше внимание, что сейчас на канале публикуется информация с последнего отчета недельного Glassnode и согласно выводам этого отчета я скажу кратко всю остальную информацию и чарты вы увидите в телеграм-канале. Речь идет о том, что даже на фоне чрезвычайно сложных макроэкономических и геополитических потрясений, биткоин достигает пика насыщения инвесторов высоко убежденными ходлерами и становится вполне вероятным, что реальное формирование дна может вот-вот начаться. Скорее всего, аналитики имеют в виду, что и с учетом их предыдущих, на мой взгляд, оценок по сетевой активности, речь может идти о том, что биткоину потребуется какой-то период еще созревания в молодых руках, можно сказать, у коротких ходлеров, после чего биткоин может уйти еще дополнительно на капитуляцию и начать формировать дно я по-прежнему сохраняю давайте перейдем к главной криптовалюте обратите внимание мы по-прежнему отрабатываем по сайферу стратегию одну из основных стратегий якорь средний триггер малый триггер и мы видели это с вами еще Наверное, 14 июля, 14-15, примерно, я уже сейчас не вспомню, когда был обзор, но речь шла о том, что мы будем прирастать, и прирост продолжается. Сейчас пытаемся прорваться через 50 ю экспоненциальную среднюю скользящую, закрепиться за ней, она находится здесь на уровне, ну, на отметке ценового уровня примерно 23400, здесь же пунктирная желтая трендовая паутина, за которой мы пытаемся закрепиться. Если закрепление произойдет, то мы двинемся дальше, и плюс у нас есть хороший намек на выход все-таки красного денежного потока в зеленую зону. Немножко перегрелись, цена средневзвешенной объемом видно наверху, желтая волна вивапы, и сейчас явно Такое сильное активное движение, которое могло бы быть. На 6 часах у нас активно развивается зеленый денежный поток. Есть, конечно, перегретость по стахастическому RSI, но он может еще какое-то время находиться в верхних значениях, что придаст импульс, мы все-таки потрогаем, ну, примерно плюс-минус 24 800 и, может быть, даже 25 400. После чего нам, скорее всего, потребуется коррекционное снижение, а дальше мы будем смотреть на то, как поведет себя рынок, и в том числе, конечно, фондовый. Если смотреть на более малые часы, сейчас на двух часах, тоже. же самое, смотрите перегретость парасай. он в верхних значениях волны уходят примерно плюс-минус среднее значение но глобально тенденция продолжается восходящая и мы достаточно далеко ушли от средних скользящих экспоненциальных по двум часам также 6 часов хочу посмотреть по другому набору индикаторов дополнительно обратите внимание мы где-то в среднее значение вот этого канала облаков и мы сейчас двигаемся примерно плюс-минус верхнее значение да скорее всего нам необходимо потрогать красную зону облаков прежде чем мы будем корректироваться очень четко это видно индикатор под. Подрисовал нам покупку 16 июля, потом подрисовал 19 вчера и продолжается эта динамика, восходящая до сих пор. Также хотел бы посмотреть еще один набор индикаторов. Как вы можете видеть, трендовые индикаторы нам сейчас показывают о том, что восходящая динамика развивается на 6-часовом таймфрейме. EDX показывает возрастающую кривую зеленую, активный возрастающий тренд. В целом индикаторы тренда показывают нам активное движение. Ну, как я уже сказал, возрастающая. Давайте также посмотрим еще один набор индикаторов. Но на дневном таймфрейме я бы хотел посмотреть, что нам показывает сетка e Ribbon. Один из моих любимых индикаторов. Сетка экспоненциальных средних скользящих. И здесь же индикатор настроений. Обратите внимание, пытаемся выйти за верхнюю границу сетки. Сетка в целом смотрит в боковом формате. То есть она смотрит в бок. Я уже не раз об этом говорил. Если сетка смотрит бок, это означает, что у нас может быть попытка прорваться вверх. Также очень четко видны уровни. Сейчас главные объемы у нас 2600, мы видим, боковой индикатор объемов нам показывает 30, дальше у нас глобальные уровни. Я пока что сохраняю. Свой прогноз о том, что за 30 прорваться сразу сейчас для нас будет достаточно сложно. Ну и следующие объемы у нас начинаются на отметке 38-39. Это все зона 40. Мы помним с вами достаточно серьезный уровень проторговки. Вот здесь индикатор сантимента показал нам о том, что сменяется динамика нисходящая. И мы пошли в рост. Так что индикатор отработал достаточно хорошо. Это было 13 июля. Ну и давайте сейчас к Altcoin. Обратите внимание сейчас... Трон у нас торгуется в восходящем таком канале, можно так сказать. Сейчас я его обозначу. Его можно назвать каналом, но если его нарисовать вот так, то это будет скорее некий вымпел, больше похоже на вымпел. Но я бы сказал, это скорее канал, причем больше похоже на медвежий флаг. В целом все альты сейчас плюс-минус примерно так же себя ведут, как биткоин. И я до сих пор сохраняю риски того, что такой флаг может отработать. И если он отработает, мы, конечно, увидим просадку, в том числе и патрону. Конечно, он следует за рынком. Вот обратите внимание, сейчас разнонаправленность идет, минус-минус. 0.10%, ну, практически на нолях, когда множество альткоинов показывают достаточно хорошие и вот, например, лайткоин 5,18% прироста сейчас прямо показывает. Если посмотреть внимательно, то динамика продолжается, индикатор Cipher A нам рисует зеленую точку, пытаемся прорваться через 200 экспоненциальную среднюю скользящую на отметке 0.0. 71. Если это удастся, дальше прорыв FIBA 0.073, дальше пунктирная трендовая паутины на отметке 0.078. Если здесь пройдет коррекционное снижение, то ближайшая поддержка у нас. Ну, секвентал подрисовывает 0.0 и все шестерки, а ниже чуть-чуть у нас пунктирная трендовая 0.065. Ну вот 0.65 и 0.66 это зона ближайшей локальной поддержки. Более глобальная поддержка, на мой взгляд, также отрисована. Обратите внимание, секвенталом это здесь где-то на отметке 0.058. Если посмотреть на 6-часовой таймфрейм, то немножко перегрелись. Чуть-чуть идет занижение по денежному потоку. Наверху находится волны моментума. Хотя стахастический RSI говорит, что у нас еще есть потенциал для того, чтобы выстрелить вверх. Но сайфер у нас отрисовал красный кружок, намекая на то, что у нас может быть сейчас нисходящая динамика и локальное коррекционное снижение. Наблюдение за активом будет сейчас приоритетно, прежде чем искать хорошие позиции. Посмотрим, если подтверждение на 6 часа было. Было подтверждение 16 июля, и после этого в целом индикатор достаточно хорошо отработал. Сейчас средний значительный канала и пытаемся определиться к верхней границе облака или к нижней следующим альткоином посмотрим эфир classic сейчас на 6 часах у нас идет боковое движение обратите внимание отрисовываем свечи неопределенности сначала что-то похожее на молота потом у нас волчок, а сейчас что-то похожее на доджи у нас отрисовывается. Но в целом пока что боковая динамика на 6-часовом таймфрейме, перегретость по стахастическому RSI и волна моментума тачится немножко вниз. Но активный зеленый денежный поток может продолжить после небольшой коррекции движений с попыткой прорваться через FIBA 2812. Если прорыв состоится, то уйдем дальше к пунктирной нисходящей трендовой паутины синий на отметку 36 давайте дневной таймфрейм он в большей степени это покажет обратите внимание свечка хайконэш и затухает сейчас и также пытаемся прорваться через 200 экспоненциальную среднюю скользящую поддержкой выступает для нас сейчас пунктирная трендовая паутина красная здесь же уровень 2145 локального фиба и здесь же у нас находится 100 экспоненциальная средняя скользящая все это на отметке 21 с половиной обратите внимание на дневке также есть намек на выход из красного денежного потока, и если после некого коррекционного снижения, здесь с формированием волны, также ухода цены средневзвешенного объемом вниз и далее движение снизу вверх, у нас может продолжиться восходящая динамика, как я уже сказал, к уровню, ну, в ближайшем сейчас 35, это может быть 36, вот сюда на синюю трендовую паутину и к верхней границе вот этого большого глобального падающего клина, который рисуется на эфир-классике. Также давайте посмотрим следующим у нас активом Манера. Очень похожая история с эфир классиком, но вместо клина у нас в канале торгуемся в большом, да, и сейчас находимся у его нижней границы и пытаемся прийти в среднюю границу. На средней границе вот этого нисходящего канала у нас 200 экспоненциальная экспоненциальное среднее скользящее на отметке 178-179, даже если быть точным. Сопротивлением выступает сотая экспоненциальная средняя скользящая, голубой мувинг. Обратите внимание, вот она и здесь же желтая пунктирная трендовая паутина. Все это отметка 159-161 примерно. Поддержка локальная сейчас выступает у нас отметка 144 где-то примерно, а более глобальная FIBA 130. И также 50-е экспоненциальная среднескользящая здесь же на отметке 141. В целом тоже есть намек на выход на дневном таймфрейме. Даже начался отрисовываться зеленый денежный поток. И если все продолжится, мы прорвемся через сопротивление 100 экспоненциальной экспоненциальное среднескользящее, трендовые паутины и следующий у нас будет 179, как раз средняя граница этого канала. Ну и последним завершающим активом посмотрим с тела у нас он в падающем клине сейчас тоже сопротивление уперлись в экспоненциальную среднюю скользящую рыжий moving 50 обратите внимание Cypher A рисует синий треугольник намекая на то, что динамика может сейчас немножко схлынуть возрастающий имеется в виду, но если мы посмотрим на Cypher B, то выглядим отлично двигаемся в восходящей динамике у нас есть большой триггер, есть малый триггер и сейчас после некого коррекционного снижения у нас может быть отскок от трендовой пунктирной паутины и попытка вырваться вверх. Сопротивление находится динамичное на отметке 100 экспоненциальной средней скользящей на уровне 0.13.90 0.14. Здесь же верхняя граница падающего клина. Поддержкой выступает секвентал, подрисовывает локально 0.10.38. Ну а если глобально, то это нижняя граница. Это где-то в районе 0.07. Плюс-минус смотря откуда будет разворот. Но в целом сейчас также есть намек, что можем немножко порасти. Если биткоин даст импульса, как я уже сказал, в отметку куда-то примерно 20 Mm. 4, 25, 26, то ну вот в эту зону, да, которая у меня уже давно обозначена, то это да придаст какого-то движения альтам, но ожидать, что альты стрельнут в два раза при такой мощной доминации биткоина я бы сразу бы не стал. Возможно, это будет параллельное движение вместе с биткоином в процентном соотношении, я имею в виду. Ну а на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями, подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал DXRaid и до новых встреч. Yeah.